Всем привет, с Макс Риск, ночной клетки Леонд, мы заходим эм, прямо прямо полдень, так скажем, и капец. А то вот третьим будем немножко Слава ну, Так что не беспокойтесь, ставьте лайки, в дискорд ссылка в описании. Нет поиск, не типа, Мы же хотим что-то под вами вот, ролики эээ, в YouTube поэтому без ссылок. А тот друг от нас уже не на канале, он по названию канала Максвиск. Мы без клана, мы изменили, друзья, клан. Старый ролик будет выходить. Вау! 74 место. И тем более они по трафиему клана. на И на трафие. Вот, сейчас покажу. Тут 32, 1 человек. Нормально, конечно, 1 человек. Вот, они 7, не знаю, 7 человек, я седьмой Почему я присоединился? Потому что они реально тащили. Я Хочу помогать им тоже. Тут тоже к тоже есть и учу, к а. А -а -а -а. Же и к ним пойти можно. Но это в том случае, если они не будут мне отвечать на комментарии. Тогда будем пранковать. Почему я так делал? Может нас... Ну что это скучно цвать. Дельный север. у нас? Мало чтобы вставать. Отдельный север. Как там чать? Опана. Где на А, так это у нас.. Это конца. Так это русский. О, майга, да ладно. вот это, блин, русский. Лыдер. У на тебя! Лыдер, блин! У на тебя! Срапе!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 мне не отвечает как не зайти мы заходим либо вот либо у. При... да привет уже блин не мне хоть ответит алло не говорите пожалуйста один день я ничего не отвечал ходил игру сегодня кстати как там дела по лапки не проверяет. о отлично подарочек сюда Покойся с ним, пацан. Галерист Спелитон, чтобы им качаться. Новая колода, колда вот такая, вот. Например, мастер риск. но на ученика научил. Себе ему грамм огромно что. Основание это классная штука с Бэйсами, еще качнуть еще сила, да, вкусняк ему ничего особенного не есть. Неман, это будущее Наверное, Может быть, демона не брать? Йоу, зачем он демон? Йоу, возьми там балл еще. <с> ну, бро, ты умеешь, если назинаем башня. Что ж тогда делать? Копиищим брать? Так, бро умеешь есть. Если... Но, что еще нужно, кстати? Вот Подпис быстро подписчиком, кстати, если Гаргуля, ага, сейчас. <с> Гаргуля, йоу, если я, кому не будет. М Mm -mm -mm -mm -mm, не буду я балбаю себя в гаргу девушки то у нас есть bсы так бас ну, не, баз, ну что, да, уничтожать тем более bс класс. класс не стоит я вот не знаю как колду взять может быть скритом потом -то. Ой-ой-ой, -мо, за никнейм, понятно, а вот клан, этот мука, просто мука, ненавидишь клан. Будь проклят. Я его проклинал уже в роликах. <overlapping> не получилось, он выжил. Че такой живучий, слушай. Ну вс. Будет ну, конец кролики. 89. если я не побеждаю. Макс резко рассчитайся как можно, ага. Ты должен во-первых найти, а потом он тебя.. Давай. А, Переборщил ты. Вот блин. Так уж будет. Зато так они будут по быстрому. Так, ну. No. Давай. Э -э, где еще? Может он будет чувак? Давай. Я идем пока что здесь. Спора у меня здесь. Меня, здесь. А ты узнаю. Ну все, а это, собственно, там, скорее всего, будет. Я прям уверен в этом. Если не тут, если не тут, то там, конечно. Раньше враги вот так делали. Почнем, да. Враги не так делали. Кто мы На три стороны. Сторон делать. Так, неправильно. Так, объявляю брак не тут. Ура! Ура! Итак, объявляю брак тут. Да блин, ну как так, блин? Ладно, кусаю его, хоть и убивай, в хате убивают, принципе, чтобы он знал, что я уже не буду использовать такую тактику, но я буду. Нормально. А? Все, возвращаемся. Я понял, где он находится. Ура! Ура! Капать! Все строю еще одну базу по берму. Удачи, бро! Погайс! Скром поймем даже база. Если будем так продолжать, то нашу базу, базу еще уничтожит. Ой, будет зарубал. Очень понятно, он дефается. Так, я думаю, это чужой. Оказывается, это мой. Нормально. Иди пешком, нормально сиди. Верю вас. Так, давайте тогда еще одну базу. Казарму еще, чтобы было четко все. По вот, будь опасным. Так, давайте призвать, где призвать. Кноу. Книжнесс. там. не можно призвать. Кстати. Хоть даже одного. Для позиции проверки вдруг потом и свалит какую-то страну что-то в армии что не ну, снизу вдруг я замечал чувакам я понял окей в принципе я понял что он хочет задумать как я в принципе Сейчас, он не, нашел. не он что он там? я он только пришел, куда? а я не мне летать еще? Хм, где он тут? А -а -а. Все, ладно, ладно, строй там, потом я тебя разрушу. Слышь, я пигел, блин, а я на него нападу. Yo, my god, son. My. not отступать тоже подписчик понял чё тут куча подписчиков ага. тут блин сова да я не слепой пою на ну что под чувак я не могу А, блин. Ладно, ну, друзья, смотрите. Он еще берет благословение Нет, так он берет. Он знает, что берет. Он так он вообще не берет. Он седьмого. Он знает, что берет. А, ладно, так уж и Даюсь. Он берет так, что порту победить. Да, оказывается, такие даже люди, сова. сюда вот такие даже и будет Окей, я что для себя штуна, ну, друзья? Также узнавайте врагов. вас там не моя бы. Вот такую штучку уже. Но... Сила, это подписчик сказал. я просто копирую. Поэтому берем еще чтобы то положить. Что будет слышу, как экономику разрушаю. То есть он умеет играть. Как вам не замродил? А чего, действительно можно брать снежку, потом увидеть врага? Ну, отлично, кстати. Не возглаз, потому что не слышно. Да я кое-что узнал. Это правда. И зато ролик будет на канале. Вау. То есть это как, господи? Этот не был шанс. Я такой не воспользовался. Он разрушил базу? Запасную. Официально он не разрушен. Эй, чел. После 5 то ладно. Ну ладно, сдаёмся, а потом тебе, как говорят в фильмах, туда отдам бил. Эх, да, прикольно. Так, чем на вершину, вот это просто обучение. И хвосты. Показывай. Да, вот, вот. Не, я тоже берет. Как он узнал вообще? Сколько он купил? как ты клан как а да бля да что это клан и что этот игрок почему он не напал мужчина 21 лет Чем он с взрослый понимаю обижает что поделать 6 это знак что он младший мне easy знак наконец-то так тут помогать такой себе Я не знаю какие на колоды но ну, много нового не, не. а летающий так в этой карте летающие помогут они в ноу нового нового взять там на, нам на, на запас возьми этого это. И, этот, одну штучку это ж карта числен 4 зачем тут но зачем точно зачем брать его если будет один один то да но поможет так ищи кто-то нашел не то чувство что да а. он на сто процентов вон там так что бегом да не стой может быть даже как и то. Так. Он понял, где А я... Где он? Нет, я... Я понял. Отлично. Ай! Макс Риск, блин. Пожалуйста. Сдавайся. Да Не останавливайся. Кусай всех, блин. Ремонт ходил, о. А. Ападай, если хочешь. То, что меня... Саволиша, да? мне тоже есть такая штука, чтобы Арт побеждать. Пугать врага. Так что... Твоя взяла. Так же самое Теперь я тоже умный. Почему бы нет? А что строит там базу, был Озагорается. Потом с собой запускаем и она все там делает. например, вот здесь Для начала хм. Арду запускать, Макс риск не бойся, Макс риск запускай. Да, вот самое страшное, что то, что, что я уже побаивался, поэтому я иду рисковать. Я буду просто нормально масса мас атаковать встречу так пошли чтобы никого не заметил значит жди, HD... ждет а что делать если брак вообще не уходит да ну, ты, ты должен заметить сова ты должна заметить врага нас так количество нормально если зайдет, то я не знаю, конечно, если... А это как? Кстати, было? Что это было, кстати? Кого мы убили? я сбор? Там написано. Кто-то кого-то убил. Вот прям не написано. Ну, окей. Я строй базу туда. Еще одну. Может понять, чему он убирался, да? ну, только как он-то знает. Где Эй, oh, сова! на был понятненько значит она все знают оно. Блин, сразу экономику ломать. Как вы до этого думаете? Ремонт, стройка. Мы обратно построим. Так, вот, сара, пожалуйста, узнаем, вдруг он там еще. И по быстрому желать желательно, конечно а потом стройку производителем скорее всего тоже база что на всю захватим базу чтобы больше нешн все сделать это вот реально нам не хватает хилочников а не, не, не 200 игроков поэтому мы не имеем права конечно а по-быстрому как там не дорога что он хочет хотел рядом построить тоже там нет Тут друг. А мы тут еще позармонованно построены. -то Тоже нет. Чем брак? А. Секунд И на пару. Может пару. А, в принципе, атаковать нужно, Атаковать. А за ними идти заметне нас, свое-мое. Омайган, Там тоже нас напали, йоу. Сова. Сюда. Э, ремонт. Атакуем. Уходим. Атакуем. Значит, гиганта в нашего большого. Ну ладно, в принципе. Сейчас тогда будем выбрать. где маленький. где спрячемся. Что, неужели играл я выиграл? За да, не него поверить прям у так, да, чтобы потом враг э, мог там побыть Он в будущем там. Все, все, все, отступаю нормально. От отдыхаем, да, и возможность врагу отдышаться, почему бы и нет? И тут сами строим базу. Так до двухсотки. Возможно, враг потом как-то переиграется. Не знаю, подайся или не подайся не. Ну ладно. Где-то крушит нас. У нас тут камин крушит. А ну-ка, Сава, расскажи нам. О, взорвался сегодня. Может быть, они там. Кто что, я там знаю. А, вот у вас А, вот у вас быстро. Не ожидал не сдается чувак ну труды чувак ну, снимаем ладно благословение вперед, бой благословение кстати но ну, такого хорошего дела все мы полкарты зачитавали за, за шпиман мало на... монополия монопольный наигрались ну что, отдаешься? не Можно вон там еще. А еще. То, что мы захватили, то, что мы строить. По-моему, самое лучшее. не даже и там нет теряется как и я, да? Хочешь изучить тактику? Ну, очень тактику изучено. Это новост такие. Даже тут. А где же? А может там. нашел. Последний твой шанс подписка и лайк а не слышу мне тоже так обижал на 8 это же так не как же так да, блин а вот как треть ролики нужно кстати тот клан о я думаю а ну-ка покажу макс лист а ну, а ну, а ну. ну, купки меньше как? ну вроде бы да рейтинг 22. Да, да, да немножко да есть но это другой чупак Ладно, открываем. Тэн -тэн -тэн -тэн -тэн. И закончу, почему нет это хороший момент, кстати, вышел. Это соберем. Вот я не знаю, 20 дней я не успею, вот реально. Нет столько времени, блин. Там, зачем столько делать? Честь не наберут, тебе жаловаться. Мне уже жалею в этом. Затем я играю, пожалеваем, сыграю JBAPS, кто мои друзья. Там с этим сами. Не просто Макс Риск, кто мои друзьям. Не просто Макс Риск, Том и друзьям и потом макс риск, возраст, и все удачи, папа.